Добрый день! С вами адвокат Дмитрий Бузанов на своем канале. Важные изменения в законодательстве, о которых я не могу молчать. И хочу, чтобы тоже вы знали, как можно раньше. Вот. Закон, изменения в закон, который называется вот, проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования правового режима на временно оккупированной территории Украины. Проголосован, направлен на подпись президенту 22 апреля 2022 года. Ну, скорее всего, он будет подписан. Вот. Что, о чем этот законопроект? Вот один из популярных в наше время военное положение. Да? Венеславский Федор Владимирович среди авторов этого законопроекта. Вот... Я хочу там, ну, оставлю ссылку на сравнительную таблицу, было, стало, вы можете почитать все, да, что будет касаться людей, которые живут э, на временно оккупированных территориях, или выехали вот с временно оккупированных территорий, и у них э, место регистрации, место, место проживания, да. Или э, они являются там учредителями, директорами юридических лиц, место регистрации, которое будет на временно оккупированных территориях, ну, обозначено да, как в, в этих документах э, уставных. Либо физические лица предприниматели, которые э, тоже находятся на этих территориях и выезжают. Вот закон есть об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины. Все изменения жарю, вы можете самостоятельно изучить. Но вот что касается всех граждан, конкретно можете столкнуться с ситуацией, которая может иметь последствия в связи с тем, что вступит в законную силу этот закон. То есть, я думаю, что. Подпишут его, поэтому записываю немножко вперед, вперед это видео, да, перед тем, как он вступит в силу, будет опубликован, чтобы вы уже были знали об таком законе и были немного ориентировались. В принципе, вот статья 13 этого закона, она была в такой редакции, уже часть 2 имела некоторые ограничения. И вот какие именно она имела ограничения. «Осуществление хозяйственной деятельности юридическими лицами, физическими лицами предпринимателями и физическими лицами, которые проводят независимую профессиональную деятельность, место проживания которых является временно оккупированная территория, разрешается исключительно после изменения их налогового адреса на другую территорию Украины». Смотрите, то есть… Когда вы вступаете в правоотношения, что-то покупаете, какие-то договора заключаете, обращайте внимание в реестр, Единый реестр Единый Государственный реестр предприятий Организации Украины на то, где какой налоговый орган у этого физического лица, предпринимателя и, или вот юридическое лицо, где зарегистрировано. Там это указано. Почему? Потому что, как видим, закон их ограничивает в части осуществления хозяйственной деятельности. А если вы будете заключать такие договора вот, с ними, то возможно в дальнейшем будут какие-то проблемы. Вот. Следующее, чего не было, и будет. Раньше, вот если был э, ну, вот, продолжение этой статьи, то сделки стороной которого являлся субъект хозяйствования, местонахождение, место проживания которого является оккупированная территория, были никчемными. То есть недействительные. Поэтому я и говорю, что нужно проверять. Раньше, вот в редакции, которая действует сейчас, до вступления вот этих изменений, о которых я сейчас хочу сказать, это касалось только субъектов хозяйственной деятельности Это юрлица, физические лица предприниматели. Изменения проголосовали в редакции Касаться это будет физических лиц и юридических лиц То есть это не обязательно должны быть субъекты хозяйствования Юридические лица могут быть и общественные организации Например, те же благотворительные фонды и так далее, и тому подобное. Но в первую очередь, смотрите, более 2 миллионов переселенцев зарегистрированных, зарегистрированных, я думаю, что эта цифра в раза в 3 больше. То есть, э, ну, если мы возьмем сейчас 30 миллионов населения, да, э, в Украине, то 3 миллиона, то есть, это 10% людей, э, как минимум, да, то есть как минимум 10% людей будут иметь статус временно перемещенных лиц. Но не все люди, не все люди будут обращаться за этой справкой о временно перемещенном лице, не все будут регистрироваться. И вот те люди, у которых не будет этой справки, если вы вдруг сдаете им квартиру, даете деньги в долг и так далее, то... Ну, например, вы сдаете даете деньги вдох, то такие сделки будут недействительны. никчемные. Никчемные, то есть недействительные. И действительными их... Вот согласно вот этой э, приписке, что на такие сделки не распространяется действие положения абзаца 2 части 2 статьи 215 Гражданского кодекса Украины. А именно, такие сделки нельзя будет в судебном порядке признать действительными. Например, моделирую ситуацию. Мой друг, знакомый старый товарищ, какой-то там приехал из оккупированной территории да, и не получил справку. Некогда, или там, по каким-то другим своим причинам просит меня займи дружище мне в долг э, там 1000 долларов под процент небольшой там, под 5 процентов я тебе отдам там, продам квартиру или что-то там ну в общем жизнь будет меняться на год да и вот допустим за год мы посчитаем проценты я тебе отдам то вот смотрите если он отдавать вам деньги не будет то проценты вы точно не вернете он, ну, даже если вы пойдете в суд и скажете, верни мне, ну, подадите на него в суд с иском, чтобы он вам вернул деньги, которые вы дали с процентами, то суд сможет только решение принять относительно возврата той, тех денег, которые вы дали. Никак проценты вы не взыщите. Что касается аренды, допустим, снять квартиру в, за оплату, тут вы оплату не получите в судебном порядке, не получите просто. Если человек вам перестанет платить, или будет образуется задолженность какая-то, или там что-то, какие-то будут, ну, нарушено имущество, испорчено, по договору вы не сможете ничего взыскать. Ну и так далее, исходя из э, других договоров, я не буду тут много примеров приводить, но самые вот такие вот распространенные я привел, Привел, да. Если вы передадите какое-то имущество, то назад получить вы переданное сможете. Только лишь то, что передали. Ничего по договору, ну новое, да, допустим, дали в пользование автомобиль, к примеру, э, в аренду чтобы человек пользовался автомобилем и платил вам, к примеру, какие-то деньги, да, там, ежемесячно, еженедельно, то если он перестанет платить и уедет на этой машине, то вы сможете только машину. По суду вам смогут, э, суд, ри, принять решение, в котором будет указано только вернуть автомобиль, к примеру, или какое-то другое имущество. Все. Это важно. Имейте в виду. То есть, э, Контрагентам теперь нужно вот проверять, ну это в принципе нормально, как бы сказать, в чистота правоотношений да, и так далее, юридическая. Но с какими-то оттенками дискриминации вот таких людей. Почему? Потому что, допустим, вот насколько я знаю, люди подавали заявки через ДИЮ или просто там на эту справку. Из-за того, что большой поток людей, они эту справку получить не могут. Длительное время. То есть, неделю, две. Вот. А кто-то уже и там поменял место жительства за это время и так далее. А ему, получается, в каких-то э, правоотношениях да, с, э, будет отказано в связи с тем, что вот, он не зарегистрировался. Делитесь этим э, видео, э, ну, знайте свои права и, и знаете, как э, лучше знать немножко, немножко пере, нас, наперед предусмотреть ситуацию. Но э, понимать, последствия таких вот сделок. Я вот своим долгом считал об этом уведомить на своем канале. Спасибо тем, кто подписывается. Ставьте лайк, распространяйте это видео. До скорых встреч.